Всем привет! С вами канал Fish Ловим рыбу с льда. Первый наш выезд. Клеет на наокунь. Вот такой. Пробовали ловить на балансиры, на блесна безуспешно. Решили половить на мотыле. и вот такой результат. Один наш друг не поехал. Привет, я Сашка Хариков с водоема. Ловим рыбу без тебя. Сейчас половим маленьком окуня и пойдем дальше скачу Но, как это обычно бывает, только включил камеру, перестал клевать. Вот, вот, Андрей поймал рыбу. Так. Назовем его Генсаныч. Вот такой рыжий хитрый Генсаныч. Черенков Генсаныч, привет! Настроение хорошее, рыба хоть не ловится. Первый лед, уже маленько опоздали, 25 ноября у нас в Кузбассе, на улице градусов 10, а окунь что-то не клюет. Придется, наверное, выключить мне камеру. солнышко встает теплеет что-то здесь не то а на камеру не клюет это закон такой еще поймал о уже андрей поймал еще одного генсан ноча вот у меня тоже ген генчик выскочил вот вымучивая мелочь сейчас маленько порыбачим душу отведем на этой мелкой рыбе Ехали за 70 километров от дома. Встали в 5 часов утра. И ловим 10 граммовых как у ней. Меньше, чем балансиры наш. Забиловком на такой, -то? Нет в два раза больше. Может быть на безмотылку попробовать? Вот он минус рыбалки на мотыля. Клеет. Только Ген Саныч. Андрей нашел какой-то эльдорадо мелкого окуня и очень радуется этому. Вот у меня еще гендосик один сошел только что. Ладно, генка. Молодой еще неопытный просто. Давай батю зависывай его. Вот он он, генчик. Вот. Вот такие генсанычи. У меня здесь мы когда это осенью были, то за щукой. Я на крыкший крэк джек 110 и вот такого вытащил <с up> кстати смотрите в моем видео это есть <с up> <sighs> ух ты какой-то неплохой был Оп. Гендосик опять. Вот спортивный окунь. Водоем, конечно, здесь очень даже интересный перепадами глубин, щучка хорошая водится, сам большую ловили здесь на 13 килограмм, но пока только окунь. Когда мы с собирались, деятели нам говорили, одни берите 130-е буры, окунь не пролазит в такую даже лунку. Но пока и с сотыми бурами мы легко справляемся с этими гигантами. Продолжаем ловить на окуня Тут к нам пришел нанопес, нано пес который скоро превратится в кошку. От, от съеденной рыбы. Сейчас покажу я вам, как он кушает ее. Собака-окунь уже съела 4 рыбки. Нет, наверное, не собака-окунь, кошка-котопёс. Есть такой мультик, котопёс. Вот это. оттуда он. на окунь постоянно начинает, начинает, начинает нас нервировать уже. На клюет <смех> Собака уже начинает мяукать. Мы продолжаем ловить нано-микро-окуня. Такое чувство, что соб... собака просто сейчас сама в запрыгнет. Завосмотрел. Я не твой друг, я тебя с не возьму. Тебе нужна собака? Рыбки. <см <aparece> <смех> Это мне напоминает Беловская. <смех>. <смех> Нифига, у них прям холодные, ледяные из глубины. На. А? там мотыль наверно умер а ты не так ты по это поплавней это мотылянец 100 процентов да. не знаю, у меня просто я не успеваю мормышку на дно опустить у меня уже он сидит это вот, я говорю вот, на он так лазили Собака слопала пять окуней. Лежит довольная. Как она отреагировала, когда меня подстегнули. Крупнее. Надо нам без бутылки просто сидеть это на без сидеть пробовать или на балансир а в крупный то он не сразу дал видео Собака съела шестого окуня, еще пока живая. Ладно, мы пока сделаем паузу. Как что-то побольше появится, сразу выйдем в эфир. Всем привет! Вот мы нашли хорошо окуня. Мой друг Андрей поймал вот такого хорошего окушка, который, наверное, всю мормушку... Нет? На мормушку с мотылем. На мормушку с мотылем. Вот так вот. Саня, взгляд, не поехал. Будем продолжать. Вот и подошла наша рыбалка к концу. Итог рыбалки. Поймали мы штук по 50 вот таких супер нано окуней. Вот такие вот окуни. Да. Вот Андрей поймал более-менее хорошего окуня. Но его, к сожалению, утащила собака. Где это черная тварь. <свят> Котопелс утащил. все утащил. Ладно, будем прощаться. Все подписывайтесь на мой канал. Я еще рыбалку обещаю большой рыбы. Все, пока-пока.